Управление параметрами в Google Webmaster Tools Сервис Google Webmaster Tools обзавелся новой функцией – управление параметрами, находящейся в разделе Site Configuration Settings. Теперь у владельцев сайтов появляется возможность настроить 15 параметров, которые не будет учитывать поисковый робот Google во время индексации сайта. Главное преимущество функции – ее положительное влияние на канонизацию сайта и возможность ее использования в борьбе с дублированием контента. Основные проблемы канонизации сайта. Проблема с индексированием некоторых страниц. Поисковые роботы обнаруживают несколько одинаковых страниц с разными адресами и прекращают поиск. Возможное понижение рейтинга. Вес разных ссылок на один и тот же ресурс распределяется, а не суммируется. Ухудшение брендинга из-за отображения не лучшей, не канонической версии а названия сайта. Наиболее весомые аргументы в пользу новых функций. Трекинг-коды теперь можно применять для накопления полезной информации. Возможно использование множества перенаправлений (301 Redirect, чтобы перейти от длинной версии ссылки к канонической. Поменялась разметка страницы и при сортировке результата, но для поисковых роботов ничего не изменилось. Но главное достоинство нововведения – возможность повышения эффективности индексации сайта с помощью ботов. Обнаружив новый URL, Google сначала сравнивает параметры ее адресов с указанными в списке и только потом индексирует ее. С использованием новых возможностей справится любой пользователь среднего уровня. Однако у управления параметрами есть некоторые недостатки. Так, функция дает результаты только для пользователей поисковика Google. Хоть он и лидер, но более 25% людей, ищущих через другие поисковые системы, увидят не совсем то, чего вы добиваетесь с помощью новых возможностей. Кроме того, если вы случайно укажете, чтобы игнорировался какой-то важный параметр, может не проиндексироваться часть страницы сайта. MetaTag, Canonical. Он указывает на каноническую версию страницы. Его полезность заключается в том, что поисковик определяет нужную страницу как каноническую вне зависимости от параметров URL. Преимущества очевидны. Необходимо лишь один раз указать каноническую страницу, и поисковые системы всегда будут распознавать ее. Единственный недостаток – несколько длительный процесс индексации. Применение 301-го редиректа. Канонизировать URL лучше всего, сделав 301-й редирект для всех необходимых адресов в единый канонический адрес. На него будут перенаправляться и пользователи, и поисковики. Этот способ удобен как для посетителей сайта, так и для вас, ведь в будущем очень просто будет переносить контент. Недостатки проявляются при неумелом использовании перенаправлений. Если же все сделать правильно, то не возникает никаких непредвиденных ситуаций, все страницы будут проиндексированы. Смена адреса через Google Webmaster Tools. Функция дает возможность предупредить Google о смене домена. Она подробно описана в справке. С ее помощью можно быстро проиндексировать страницы на новом домене, но в то же время он будет виден только для Google. Функция «Предпочтительный домен». С ее помощью можно сообщить поисковой системе о выбранном вами способе индексации сайта, с субдоменом www или без него. Функция позволяет избежать появления двойного контента, но, как и большинство остальных, работает только при поиске с помощью Google. Борьба с двойным контентом с помощью «Robots.txt». На сегодняшний день лучший способ борьбы с дублированием контента — его блокировка в файле robots.txt. Но в то же время его использование не имеет смысла, если применяется метатег canonical. Проблемой может стать и потеря линков на заблокированной странице, из-за чего серьезно страдает ссылочная масса.